СССР существует до сих пор, уверен Дмитрий Третьяков, юрист из Тольятти. Он четыре года судится, пытаясь восстановить историческую справедливость. Обратился по месту постоянной регистрации, приложив копию своего свидетельства о рождении, потребовав подтвердить мне наличие второго гражданства Союза ССР наряду с Российской Федерацией. И Дмитрий в своем мнении не одинок. Советский Союз до сих пор жив. Он есть, он существует. По крайней мере, де юра. Неужели могущественная сверхдержава действительно не распалась в 1991 году? Ведь официального документа, который ликвидировал бы СССР, не существует в природе. Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Это Беловежское соглашение, Алматинская декларация и декларация о создании СНГ. Это три документа, в которых распад СССР не обсуждается, а констатируется как давно состоявшийся факт. Но в последнее время все чаще звучат голоса историков и юристов о том, что эти документы не имеют никакой юридической силы. И вновь что республики выходили из состава СССР без соблюдения необходимых формальностей, то есть незаконно. И, следовательно, Советский Союз до сих пор существует. Так ли это на самом деле? Код доступа к величайшей загадке 20 века. Смотрите прямо сейчас. Агония великой страны, как это было? Эксклюзивное интервью Анатолия Сазонова, доверенного лица советского президента. Взял сам Горбачев, значит, телефон и говорит, что ты можешь узнать, что сейчас происходит из куля в Беловежской пуще. Что не так в Беловежском соглашении? Они бы еще отменили призвание Рюрика править на Русь. Отмените и сказать, Рюрик, ты уволен. Все, мы передумали. Тайна последнего референдума. Почему народ проголосовал за сохранение СССР, а страны все равно не стало? Советский Союз? Мы думали, вы развалились? Мы пошутили. Россия – Советский Союз. Почему оригинал Беловежского соглашения исчез? Где находится тот единственный документ, подтверждающий, что государство под названием СССР больше нет? И существует ли он вообще? Расследование программы «Код доступа». Порой бывает так, что мало кому известная точка на географической карте вдруг попадает в учебники истории. Ну, так было, например, с деревней Ватерлоу, недалеко от Брюсселя где великий Наполеон потерпел последнее сокрушительное поражение, или с нашей Прохоровкой в Белгородской области, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, или с японским городом Хиросима, ставшим символом ядерного безумия. В 1991 году этот список, несомненно, пополнил хутор Вискули в Беловежской пуще на территории Беларуси. Здесь 8 декабря 1991 года был подписан смертный приговор Союзу Советских Социалистических Республик. Документ, под которым поставили подписи 6 человек, Борис Ельцин и Геннадий Бурбалес от Российской Федерации, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Белоруссии, констатировал прекращение существования Советского Союза как субъекта международного права и геополитической реальности. На кадрах кинохроники 1991 года этот исторический документ еще можно было увидеть. Несколько страниц текста, лежащие на столе. А потом оригинал Беловежского соглашения бесследно исчез. И даже Организация Объединенных Наций ратифицировала его по нотариально заверенной копии. В последнее время все чаще высказывается мнение о том, что решение, принятое в Бескулях, было незаконным, и юридически Советский Союз существует до сих пор. Так ли это? Ну, конечно, сегодня, 27 лет спустя, обратной дороги уже нет. И все-таки интересно узнать, как и кто определил тогда судьбу нашей великой страны, определил без ведома и участие ее граждан. Крушение СССР сопровождали несколько странностей, не имеющих объяснения по сей день. Например, знаменитый референдум 17 марта 1991 года. 76% граждан страны проголосовали за сохранение Советского Союза. Советский Союз должен быть сохранен, соответственно, отменить результат референдума может только последующий референдум. Почему же СССР развалился всего через 9 месяцев после того, как подавляющее большинство населения проголосовало за сохранение единой страны? 17 марта 1991 года в СССР состоялся всесоюзный референдум, то есть общенародное голосование о том, нужна ли советским гражданам единая страна.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 Итоги референдума. Да, ответили 113 миллионов 512 тысяч 802 человека. Нет, ответили 32 миллиона 303 тысячи 977 человек. Почти в 4 раза меньше. Явка на референдум составила более 80%. Казалось бы, по итогам общенационального референдума Советский Союз должен был быть сохранен. Казалось бы. Но почему вопрос был сформулирован именно так? Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик, как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которые будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Почему нельзя было спросить просто? И что означает это? Эксперты, даже некоторые говорят, филологи, что там он включал до шести вопросов, и э, вопрос вынесенный в бюллетень для голосования. Так за что же проголосовали советские граждане? За сохранение СССР или за его обновление? Или за суверенитет, то есть независимость республик? Кто и почему формулировал вопрос именно так? Вспоминает очевидец событий в то время народный депутат РСФСР Сергей Бабурин – Горбачев уже сам отрекся от своей э, перестроечной э, идеи, но народ-то хотел перемен. И народ зло обманули, подсунув вместо перемен убийство его собственной страны. При всей э, заумности вопроса суть была простая, сохраняем союзное государство или нет. Народ сказал, да, а партийная и хозяйственная номенклатура про себя прошептала нет и растоптала волю народа, потому что она в этот момент уже решила стать новой буржуазии, и они добились этого во всех союзных республиках. Но кто именно с таким изяществом формулировал этот вопрос с двойным дном? Очевидцы тех событий предполагают, это мог быть Александр Яковлев, старший советник президента СССР. По сути, его правая рука. Прямых данных о предательстве Яковлева нет, но и я, и другие, кто с ним работал, вполне могут э, сказать, что, э, видимо, это было так, поскольку когда он еще учился по обмену в Соединенных Штатах Америки, он там фактически объявлял, говорил, признавался в том, что он вел открытую борьбу против ЦК КПСС. Мы сразу договорились, вот три главы государства собрались и в течение, значит, в общем, одних суток мы подписали соответствующее соглашение. Настолько центр всем надоел, настолько уже, понимаешь, значит, все от него шарахались и что, ну каким-то путем хотели от него уйти. Центр, то есть Кремль, в 1991 году проиграл эту битву. Страна распалась. На западе торжествовали. Коммунистический колос пал, подточенный изнутри собственной элитой. Но был один нюанс, который не учли подписанты беловежских соглашений. Смотрите далее. Эксклюзивное интервью Геннадия Бурбулиса, одного из тех, кто подписал Беловежские соглашения. Либо вы это делаете, либо вы робко, трусливо и безответственно от этого отказываетесь. Что на самом деле произошло в Беловежской пуще? И какую юридическую лазейку оставили авторы Беловежских соглашений? Горбачев сказал э, мне, говорит, и что делать? Собственное расследование программы «Код доступа». Правда ли, что СССР жив до сих пор? В 1994 году в Минске я встретился со Станиславом Шушкевичем, ушедшим уже к тому времени в отставку. Он был весьма разговорчив и, в частности, утверждал, что ни он, ни Кравчук в Вискулях не планировали подписания никаких судьбоносных документов. По словам Шушкевича, лидеры трех стран прибыли в Беловежскую пущу исключительно для того, чтобы поохотиться, ну и заодно обсудить некоторые вопросы поставок нефти и газа. К тому же, по словам Шушкевича, вискули были абсолютно не приспособлены для проведения столь серьезной встречи. Там не было не то, что достаточных помещений для размещения сопровождающих лиц охраны, но даже элементарной оргтехники, например, печатной, Машинки. Напомню, что в те годы компьютеры были еще большой редкостью. В этой связи любопытно воспоминания секретаря тогдашнего директора «Вискулей» Евгении Патайчук. Она жила неподалеку от резиденции в деревне Каменюки. Так вот, 7 декабря 1991 года к ней в дом пришли люди в штатском и сказали, «Быстро собирайся, бери бумагу, копирку и пишущую машинку, едем в «Вискули».» И вот как она описывает дальнейшее. Я копирку лучшую взяла, машинку «Оптима». Посадили меня в комнатушку и все время приносили и уносили бумажки. Все время что-то подправляли. Почерк у всех был одинаково трудный, волнение у меня было. Боялась не на ту букву попасть. Вот так Евгения Патайчук вошла в историю. В деревне ее так и называли «женщина, которая развалила державу». А в первый день в Беловежской пуще ждали и Нурсултана Назарбаева. Но к вечеру пришло сообщение, он не прилетит. Оказывается, в Москве, где он приземлился по пути в Белоруссию, для самолета лидера Казахстана не оказалось горючего. Ведь правильно говорят многие лидеры, которые подписали, что мы вообще-то не думали даже такое подписывать. Мы даже не думали, что так все пойдет. И тем не менее, под текстом Беловежских соглашений свои подписи поставили шесть охотников. От Белоруссии Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета, и Вячеслав Кевич, председатель Совета Министров. От Украины президент Леонид Кравчук и премьер-министр Витольд Фокин. От России президент Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, первый заместитель председателя правительства. Есть в нашей жизни такие предельные ситуации, когда... Нельзя увильнуть от решения. И когда выбор, либо вы это делаете, либо вы робко, трусливо и безответственно от этого отказываетесь. Вот наша ситуация была, когда нельзя было не принимать это решение. Геннадий Бурбулис лично работал над составлением текста Беловежских соглашений. Он автор той самой формулировки. Констатируем, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Особую легитимность придает документу то, что на следующий день ни одна республика, ни одна военная часть, ни одна Партии ни один крупный завод, ни один, э, значит, институт в стране. В общем, никто так или иначе не выступил категорически против, чтобы подвергнуть э, сомнению и возражению этот исторический выбор. Бурбулес, он никогда не говорил о том, что этот документ был правильно составлен. Он говорит под другому Он говорит о том, что легитимность Беловежских соглашений подтверждается не тем, что там что-то где-то как-то правильно юридически, а тем, что на следующий день после принятия Беловежских соглашений ни один институт в стране не высказался против. О смерти Советского Союза тут же, пока правили страницы соглашения, пока перепечатывали их снова и снова, доложили президенту Горбачеву. Я приехал в Кремль, позвонил по спецсвязи, взял сам Горбачев, значит, телефон и говорит, что ты можешь узнать, что сейчас происходит в Фискулях в Белорусской Пуще? Я говорю, могу. Половина второго я ему сказал, как мне было доложено моими людьми о том, что значит, Советского Союза больше нет. Советский Союз эм, так сказать, отменен волей этих шестерых людей, которые приняли решение о, о том, что Советский Союз больше не будет существовать. На что Горбачев сказал э, мне, говорит, и что делать? Ну, меня это удивило, я с чем юмора, я говорю, "Ну, Михаил Сырьевич, что делать, дать мне Альфу и три вертолета, я их возьму. Будем судить народным судом, как предателей, предавших Советский Союз и не имеющих права, и ни международного права, никакого юридического значит, основания уничтожить, распустить Советский Союз. А он говорит: Ну ты знаешь, что, что я так не могу. Преступники, государственные изменники, как только не называли тех, кто написал и подписал Беловежское соглашение. Мы тут собрались, чтобы создать СНГ. Да? Да. Со мы соглашение о создании. Видите? Тут нету соглашения о ликвидации, потому что когда подписывал там Гельцем или адресаты, они юридически а, антисоветских а, решений не принимали. Их сажать в тюрьму, а тогда это высшее миронаказание, наказания, за это не за что. ССРС и СНГ друг друга абсолютно никак не исключают. Есть там различные были различные договоры между Украиной и Россией и Белоруссией были, были. Но вот заключили еще один такой договор.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 Сослаться на союзный договор 1922 года предложил советник Ельцина Сергей Шахрай. Логика была понятна. Мы создали союз, мы его и распускаем. Только в Беловежской пуще были представители трех республик-учредителей, а в договоре их четыре. Договор об образовании союза советских социалистических республик.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 соучредителем была еще и Закавказская Федерация, которая в 1936 году была упразднена, и вместо нее возникли Грузия, Армения, Азербайджан. Тогда их тоже нужно было пригласить в Белорусскую пущу. Они не были приглашены. Но сегодня юристы говорят, даже с полным составом участников апеллировать договору 1922 года было нельзя. Ведь на тот момент он давно не действовал. Он лег в основу Конституции СССР 24 года. Эту Конституцию сменила Конституция 1936 года, а в 91-м действовала Конституция СССР 77 -го года. Но ведь они же понимали, что отменять Конституцию СССР 77 -го года за любой не сошедший с ума человек поднимет их на насмерть. И они сказали, а мы отменим договор 22 -го года. Ну, они бы еще отменили призвание Рюрика править на Русь. Отмените, и сказать, Рюрик, ты уволен. Все, мы передумали. В прессе писали, что беловежские соглашения были подписаны чуть ли не в бане, в пьяном угаре. Это полная чушь. Обслуживающий персонал в Рискулях свидетельствует, что ничего подобного не было. Лишь после отъезда высоких гостей охранники из КГБ снимали стресс по полной. Наверное, это была их естественная реакция. Страна, которую они присягали, вдруг перестала существовать. А вот с каким чувством покидал вискули Борис Ельцин. Я цитирую отрывок из его книги «Записки президента». «Вдруг пришло ощущение какой-то свободы, легкости. Я почувствовал сердцем. Большие решения надо принимать легко». Почти сразу же после принятия большого решения Ельцин позвонил президенту США Джорджу Бушу. И вот как тот вспоминает об этом телефонном звонке. Ельцин позвонил прямо из охотничьего домика в Беловежской пуще и сказал, Горбачев еще не знает этих результатов. Уважаемый Джордж, это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Учитывая уже сложившуюся между нами традицию, я не могу подождать даже 10 минут, чтобы не позвонить вам. Ельцин сообщил президенту США то, что интересовало Вашингтон больше всего. В Беловежском соглашении был четко прописан вопрос о руководстве ядерными силами. Оно полностью оставалось в руках России. Все остальное президента США интересовало меньше, хотя, по его словам, произошедшее в Вискулях сильно удивило. В тот же день, 8 декабря 1991 года, Джордж Буш позвал пресс-конференцию, на которой объявил, Советского Союза больше не существует и США выиграли холодную войну. При этом подчеркнул, что за все время противостояние Соединенные Штаты Америки израсходовали на ликвидацию СССР 5 триллионов долларов. Смотрите далее. Бомба замедленного действия. Какой разрушительный механизм был заложен в советской конституции? Понятно было, что они встанут на путь беззакония. Хроника распада одной шестой части суши. И уральские франки, и татарстанские чеки вполне могли стать валютами вновь образованных государств. Развалить нельзя сохранить. Где по закону должна была стоять запятая? И какой документ поставил точку в судьбе нашей страны? Созвал пресс-конференцию и Михаил Горбачев. И это вообще позор? Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Шушкевич меня ставит в известность, а Борис Николаевич разговаривает с Бушем. А вообще, какое мы имеем право? Сюда пришли на 60-70 лет мы, и то, что 10 веков, и после нас будут века жить, а мы тут начали все с страной, как пирог резать, При, пришли, чтобы пирог разделить. и Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Сначала, надо сказать, отреагировал довольно нервно президент страны, а затем все-таки он понял, что... В общем-то, это процесс, который неизбежно должен был прийти. Поставив свои подписи под Беловежским соглашением, Ельцин, Кравчук и Шушкевич разъехались по домам с тем, чтобы ратифицировать, то есть узаконить Беловежское соглашение в законодательном органе своей республики, Верховном Совете. Без этого документ не имел бы совсем никакой юридической силы. Растерянность – вот что можно охарактеризовать большинство депутатов Верховного Совета. И не только России. Ведь перед Российским парламентом чем нас еще э, пугали? А Верховный Совет Белоруссии уже ратифицировал. Верховный Совет Украины уже ратифицировал. Две сотни депутатов стоя приветствовали разрушение СССР. Народный депутат, юрист Сергей Бабурин был против. Я сказал, что в отличие от Верховного Совета Белоруссии и Украины, Верховный Совет России не является высшим органом. Он избирается съездом народных депутатов. Он не может вносить изменения в Конституцию. Только съезд народных депутатов мог вносить изменения. Его не слышали. Верховный совет узаконил распад СССР, но по советской конституции и этого было мало. Беловежское соглашение должен был принять еще один орган власти – съезд народных депутатов. Но эту историю просто решили замять, хотя фактически соглашения так и не получили юридической силы. Тем более, что советский президент сдался первым, сложил с себя полномочия гаранта конституции. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства, Целостности страны. События пошли по другому пути. Последнюю черту под Советским Союзом подводит декларация, принятая 26 декабря 1991 года. С событию мирового масштаба там отведено всего несколько слов. Совет Республик Верховного Совета СССР констатирует, что с созданием Содружества независимых государств Союз СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование. Что такое декларация? Декларация ⁇ это всего лишь намерение, На это же это личное желание. А от имени Советского государства эту декларацию приняла не Конституционная палата, Совет Республик Верховного Совета СССР. Эта палата была создана временным законом. Законам, э, в конце 91 -го года, после провала августовского путча. Вот. Но она не была предусмотрена Конституцией. Историей распада СССР житель Тольятти Дмитрий Третьяков занимается с тех пор, как распалась его личная жизнь. Чего ему удалось добиться? Я в 2014 году полетел на Украину, подруге, однако мне было отказано во въезде из-за того, что я гражданин России, из-за чего отношения у нас не получились. Да, она вышла замуж. Дмитрий задумался, ведь если он родился в СССР, у него должно быть двойное гражданство. Не только российское, но и советское. Но пока его заявление суд просто не принимает к рассмотрению. Это, кстати, тоже о многом говорит. Это означает, что судьи прекрасно понимают, что если они будут по существу рассматривать, им придется отменять решение Горбачева. Мне хотелось бы понять, если, как многие говорят, СССР существует в рамках правового поля, да, то есть как бы мы не говорим сейчас о фактически, а в правовом поле, то а, пусть суд разберется. То есть если такой страны нет... Да, то есть, значит, ее нет. Если она есть, да, почему мне не могут присвоить второе гражданство? Есть еще один, третий документ, в котором говорится о ликвидации Советского Союза. Это так называемая Алматинская декларация. Она была подписана 21 декабря 1991 года, то есть после Беловежских соглашений, но за пять дней до того, как над Кремлем окончательно был спущен «Советский флаг». В этом документе, в частности, говорится «С образованием Содружества независимых государств Союз Советских Социалистических Республик прекращает свое существование». И все, никаких подробностей, только констатация факта. Но уже под этим документом поставили свои подписи 11 глав бывших союзных республик. К братьям славянам присоединились Армения, Азербайджан, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан. Но вот такой любопытный факт. Если считать, что Советский Союз развалился после Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года, то логично предположить, что и суверенные государства на территории бывшего СССР тоже образовались после 8 декабря. Но Большинство из перечисленных республик объявили о своем государственном суверенитете гораздо раньше, с августа по ноябрь 1991 года. Так что же получается? Если до 8 декабря до Юры это уже были суверенные самостоятельные государства, то что же тогда в Вискулях развалили Ельцин, Шушкевич и Кравчук? Смотрите далее. О чем на самом деле договорились в Вискулях? Мы с Прибалтикой есть одна страна. Мы с Украиной, с Казахстаном, с Белоруссией. Мы есть одна страна. И все-таки существует ли СССР сегодня? СССР. Советский Союз? Мы думали, вы развалились. Мы пошутили. Россия, Советский Союз. Живее всех живых. Эксклюзивное расследование программы «Код доступа». Участники Беловежского соглашения неоднократно говорили, к тому моменту, когда они собрались в Вискулях в составе Советского Союза, остались всего две республики – Россия и и Казахстан. 90-91 года, особенно после ГКЧП, когда принимаются декларации, именно подчеркивается о государственном суверенитете. И когда практически каждая республика заявляет о выходе состава Советского Союза. То есть остальные республики к моменту подписания Беловежского соглашения уже приняли собственные декларации о независимости. Литва, Грузия, Эстония, Латвия, Украина, Молдавия, Кыргызстан и Узбекистан – Таджикистан, Беларусь, Армения, Азербайджан и, наконец, Туркменистан. Спасибо, Маркетин, Таким ли нерушимым изначально был Советский Союз? Читаем Конституцию. Конституция СССР 1977 года. Глава 8, статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. Мы надеялись еще при Ленине на мировую революцию. А как другие республики войдут в состав Советского Союза, если это какая-то империя? Им нужно было, их нужно было подмаслить, им нужно было сказать, чтобы мы демократическое государство. В любой момент захотели, вступили в состав Советского Союза, захотели, вышли. Юристы объясняют: легитимно распустить Советский Союз можно было только одним способом. Существовал специальный закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР. Но этим законом так никто и не воспользовался. Проводился референдум, на котором население этой территории принимает решение о выходе из состава Советского Союза. И советские органы власти в случае принимает решение о том, что эта территория разрешено выйти из состава Советского Союза. Все было логично. Просто руководители республик понимали, что. Тот механизм, который есть для легальной ликвидации государства, их не устраивает. Он очень долгий, его задействовать невозможно. Поэтому понятно было, что они встанут на путь беззакония. Мало кто знает, что и Россия тоже едва не распалась. С августа по октябрь 1990 года многие республики тоже заявляли о своем суверенитете. Те, кто жил в Советском Союзе, наверняка помнят времена, когда вместо денег товары отпускались по специальным купонам и чекам. Но были в то время в нашей стране и другие платежные средства. Вот, например, татарские чеки. Они выпускались с 1991 -го года в Татарстане. На лицевой стороне флаг республики, номинал 100, 200, а потом 1000 и 500 тысяч рублей там же существовали и специальные монетки жетоны для покупки топлива и хлеба а вот это уже уральские франки их выпустили местные предприниматели на сумму почти в 56 миллионов рублей в оборот они правда так и не попали но ведь и уральские франки, и татарстанские чеки вполне могли стать валютами вновь образованных государств на территории СССР, свободного Татарстана и Уральской республики. Страна была на грани расчленения, экономика в полном упадке, но об этом сейчас мало кто вспоминает. Так может быть, Беловежские соглашения были не смертным приговором Советскому Союзу, а уже просто констатацией,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 Декларация о создании СНГ ссылается на недействительное Беловежское соглашение. Общепризнанно, но юридической силы не имеет. Та же история с алма-атинскими соглашениями, которые подписали практически все главы бывших союзных республик. Юридически это было незаконно, но именно эти соглашения общепризнаны. Мы же не можем сейчас сказать, что Советский Союз существует, уже есть политическая реальность другая. Был закон. Эту процедуру не, пришел, не прошел никто. Ни одной из частей СССР. А раз ни одна из частей не прошла, значит развода до Юра не было. То есть Советский Союз до Юра существует. И Советский Союз отпустит ваше сумма. Да. Советский plain. Союз? Мы да, думали, вы да. развалились. Yes. Мы вот пошутили. Вот Россия, Советский <св A> Союз. <свят <свят и вновь собой и и молодой, И Ленин, такой, молодой, любим, и Ленин, такой молодой, любим, Осознание того, что Советский Союз юридически жив, дает нам право запустить процесс назад. Это значит, что восстановить великую державу Очень хочется в Советский Союз Очень хочется снова и снова Очень хочется в Советский Союз Шепнуть чебурашки на ухо два слова Опять и опять Очень хочется ай, улететь на МиГ-25 За прошедшие 27 лет в нашей стране выросло целое поколение, для которого Советский Союз – это далекое историческое прошлое, а крупнейшая геополитическая катастрофа современности, распад великой страны сопоставим сознанием молодых россиян, ну, наверное, с распадом Византийской империи. Это такое же далекое историческое прошлое. А ведь в 1996 году Борис Ельцин заявил, что сожалеет, о том, что подписал Беловежское соглашение, Леонид Кравчук вообще признал свершившееся в Вискулях государственным переворотом. Не сожалел о произошедшем только Станислав Шушкевич. Не сожалели, наверное, и те, кто принимал непосредственное участие в составлении текста Беловежских соглашений. Бывшему преподавателю марсистко-ленинской философии Уральского политехнического института Геннадию Бурблису, бывшему заведующему отделом журнала ЦК КПСС коммуниста Егору Гайдару и бывшему заведующему лаборатории Московского госуниверситета Сергею Шахраю льстило, наверное, их личное участие в столь судьбоносном событии. Ну, наверное, пришло время снять художественный фильм под названием «Вискули». Он будет иметь огромный успех. Ведь это драма. Для кого-то с трагическим, а для кого-то с оптимистическим финалом. С вами был Павел Веденяпин. И берегите себя.